Можно ли гулять с ребенком во время простуды? Можно, можно, можно, можно, можно. Если на улице хорошая и адекватная погода, если ребенок чувствует себя хорошо и сам хочет гулять, если у ребенка нормальная температура тела, то при соблюдении определенных условий... Можно и нужно гулять. Самое главное, чтобы ребенок во время прогулки не замерз и не перегрелся. Потому что во время переохлаждения или перегрева слизистые оболочки дыхательных путей у ребенка сохнут, Иммунитет ухудшает свою работу, и могут быть осложнения. На прогулке у ребенка могут потечь сопли. Это нормально, потому что слизистая оболочка носа отечная, и на улице она начинает еще больше отекать, поэтому продуцирует больше слизи. Но это не страшно, потому что дыхательные пути увлажняются. Также на улице ребенок может начать кашлять сильнее, если он кашлял ранее. Это связано с тем, что дыхательные пути дополнительно увлажняются, потому что на улице влажность больше, чем дома. Слизь начинает отходить, дыхательные пути очищаются и это способствует выздоровлению. На улице следите за тем, чтобы ребенок не замерз. И сделать это очень просто. Потрогайте ему нос. Если нос теплый, значит ребенку тепло. Если нос холодный, значит бегите бегом домой. Лечитесь правильно и будьте здоровы. Увидимся. Пока.